Я люблю Калмыкию. Я местный, и один из вас. И нас таких много. Средство раз калмыцкого народа Чулдун рекомендовал меня для его движения. Коммунистическая партия Российской Федерации выдвинула меня в Государственную Думу. Я член партии. Активисты движения – это наш город, поддерживают меня. Я являюсь единым кандидатом от названных общественно-политических сил. Я Санаму Бушин. Пора объединяться. Ведь Калмыкия у нас одна.